Итак, посмотрите кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Шеба-Ях оберегает вас, если, вы родились с 24 февраля по 29 февраля, этот ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способность быстро восстанавливаться после тяжелых потрясений и преодолевать самые сложные проблемы, такие, как пристрастие к наркотикам или тяжелые заболевания. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.